Смотрим Сейчас, одну секундочку Ничего не вижу Опа Видно и слышно Здравие пишут, отлично Значит, все в порядке Так Вот Написали вчера В телеграм канале, что Спрашивают одобрил Вячеслав срать под дверь чиновникам ну как я могу не одобрить такую идею и в прямом и в переносном смысле конечно всем путинцам надо срать в прямом и в переносном смысле и я думаю что они этого заслужили поэтому да, даже и не спрашивайте, то есть, считайте, считайте, что благословил, да, то требует благословения на такие дела. Так. Так. Привет, Слав. В Тюмени автора Прана арестовали на пять суток. Ну, сейчас... Это модно арестовывать людей. То есть путинцы думают, что они таким образом кого-то могут запугать. Они формируют огромное количество людей, целая социальная группа, которая не боится тюрьмы. Понимаете? Чем больше они их будут арестовывать, тем больше будет тех людей, которые не будут бояться тюрьмы. И соответственно могут пойти дальше всех остальных Так, вот просят огласку дать своей программе. На днях в пригороде Челябинска местные жители воспрепятствовали размещению граждан Китая в детском санатории В Санаторий красивое место в реликтовом бару возле речки. На днях ожидалась очередная смена детей из малоимущих семей. Когда скандал подняли новый губернатор Текслер начал пускать пыль в глаза. ну да, мы знаем, что там в Челябинской области и какую-то по коронавирусу горячую линию включили, там всякую херню. да. так. сейчас полицейские начали ловить людей, которые вышли на сход. соответственно, ничем хорошим для местных жителей это может не кончиться, ну да и тут ссылка есть, тогда, наверное, я ее в Телеграме размещу, эту ссылку после эфира. Так. А... «Арест – язык силы от Путина». Ну да, но на самом деле это язык слабостях как можно людей арестовывать. Их можно либо как бы сажать, загонять навсегда, чтобы их больше не увидеть, да? Либо перетаскивать на свою сторону. Путин не умеет перетаскивать на свою сторону, поэтому и загнать навсегда он их не может, понимаете? Так. Колыбель народовластия город Елец на связи. Привет. Евгений, привет. Дагестан шлет салам. Салам алейкум. Геленджик с приветом. Привет, Геленджик. А вот на Норильск э, пишут: в Норильск пришел писец, Да, ну, то есть, не, не совсем тот самый писец, про который мы говорим, а такой настоящий лохматый такой писец. Вот причем я имею в виду, много полярных лисичек. Не одна, а вот говорят, что их огромное количество, и сейчас боятся эпидемии бешенства и прочее, потому что, ну, лисы всех мастей, конечно, являются серьезными разносчиками бешенства, потому что они мышь клоют и так далее, ну, каких-то мелких зверей, там, ежиков, которые тоже являются разносчиками бешенства, и вот... Посмотрим, что из этого будет. Может быть, это, конечно, какой-то знак божий. Писец пришел. <клёх> так, Слава, ты все правильно делаешь. Я согласен с каждым твоим словом. А, э, э, э, начиная с 2014 -го года. Путин, вор и сука. Скажи это вслух от моего имени. Кирилл написал. Да, конечно, сказал. Так И в Китае резко выросло количество умерших от коронавируса ну, Я думаю, с Евгением мы по поводу коронавируса в понедельник поговорим Но все равно эту тему оставлять не надо Потому что это тот самый гроб на колесиках Который сейчас стремительно выезжает с кладбища в сторону девочки да, которая сидит у радио Поэтому девочку надо, конечно Держать в тонусе Чтобы ей страшно было Коронавирус это как раз Та штука В отношении которой Путинцы вообще не собираются никак бороться То есть вообще Они, они не могут никак бороться Но они не собираются Потому что нужны какие-то затраты Нужно бошку включать Что-то делать, причем делать быстро, интенсивно А зачем, нахера? И поэтому они такие ждуны, они ждут, а вдруг пронесет. Не, может такое случиться, что пронесет, хотя я, честно говоря, абсолютно в этом не уверен. И понятно, что если пронесет в этот раз, то в следующий точно не пронесет. Но я думаю, что и в этот раз уже не пронесет, что это только дело времени. Так, вот количество погибших 250 за ночь, это официально. Да, представляете, то есть такой скачок перед этим три дня три ночи назад тоже был скачок, тогда 100 погибло, теперь 250. Нам на середину февраля обещали э, всю стабилизацию. Ну, наверное, в Китае стабилизация по вирусу такая же, как у Путина, стабильность, блин. То есть выявлено новых 14 840 случаев, но говорят, не пугайтесь, это потому что их до этого недовыявили, то есть не додиагностировали. До этого методика была другая, методику изменили, оказалось их гораздо больше. Интересно, когда они изменят совсем и методику, их может оказаться несколько сот тысяч, как я подозреваю. И я вполне подозреваю, что вот этих умерших начали подкидывать пачками, и вот этих заболевших стали увеличивать количество не потому, что их реально вот такое количество, да, а потому что до этого замалчивали и сейчас нужно как-то выходить из положения, потому что огромное количество видео и опять же ООН, ВОЗ и прочие кричат, что Китай замалчивает, что масштабы эпидемии совсем другие, уже начинает раздаваться. Со всех углов страшное слово пандемия, да, то есть если до этого там ВОЗ-эпидемия, там туда-сюда... Сейчас уже есть некоторые люди, которые начали, помимо Мальцева, конечно, я имею в виду таких, которые являются маститыми врачами, занимаются вирусологией, они уже говорят о некой пандемии, которая может не кончиться в течение нескольких лет, таким же образом, как не кончалась Испанка, которая тоже началась, в общем-то, не сразу падежом всех, да, там все упали, все умерли, и все на этом прекратилось. И то, что Тогда не было таких связей, коммуникаций, самолетов, там, поездов быстрых. И шла война все-таки, которая перерезала границы. И это был естественный карантин. Да? А сейчас этот карантин искусственный. Да? И поэтому, наверное, абсолютно ну, есть не одинаковые условия, то похожие условия. Посмотрим, что из этого получится. Павел Лапин пишет Мальцев, расскажи, как призывал захватить Украину Я вообще никогда не призывал захватить Украину Если ты видел какие-то разговоры с Эдиком Которые мы вели Ну посмотри еще раз Внимательно Только от начала и до конца да, А не вырванный кусок Который тебе дураку какие-нибудь там шари показали Но это не важно вообще Знаешь, вот Павел Вот ты знаешь, что я тебе скажу вот не пофигу абсолютно, что ты говоришь и что ты меня спрашиваешь. Вот абсолютно до фонаря, понимаешь? Насчет там захватить, не захватить. Я к государству Украине отношусь, ну может быть, чуть-чуть лучше, чем к путинскому государству. Понимаешь? Чуть-чуть. Вот, вот, на столечко, может вот прям на чуть-чуть. да? Как это, на одну вороню лапку. Понимаешь? И вообще к государству отношусь херово, потому что я анархист, я не люблю государство. Государство – это машина для подавления нас с тобой. Но есть государства приличные, да, такие там, допустим, как США, как Франция, там как Германия сейчас, Швейцария, Англия и так далее. То есть, ну, первые десятки, так назовем, государства, которые, в общем-то, вкурили нормальную теорию конвергенции и как-то за хобот подтаскивают какие-то социальные гарантии, дают что-то там нищим и так далее. И они уже балансируют вот в этом мире на грани того, чтобы сделать шаг в будущее. А есть такие, вот как Россия, Украина. Ну, Украина может быть чуть-чуть получше, может быть чуть-чуть посвободней. Ну, хрен, редкий-то не слаще. Понимаешь? Так что... Так... Смотрел канал какое-то обращение к мальцу, Да нет, конечно, не смотрел нахер мне кого-то. Какое-то обращение к Мальцеву? Зачем? Если нужно какое-то обращение, напиши письмо. Я никогда в жизни не буду смотреть ролик, который называется «Обращение к Мальцеву». Зачем? Ну а смысл? Если человек что-то хочет меня спросить, он может написать совершенно спокойно, мне и я отвечу ему. Если сочту нужным, опять же, если он не упуленный на голову, потому что таких каждый день пишут столько, что зачем? Мальцев, вы считаете Путина мировое зло? Да, Путин мировое зло. Конечно, ну а что же такое Путин? Слава слушаю всегда, но редко пишу в прямом эфире. Извините, Мариуполь, с вами всех благ. Да, Путин, спасибо. Путин, конечно, мировой зло. Он малефик такой, закоренелый, что называется. И у него, конечно, есть определенные преимущества между, перед всеми остальными. Допустим, перед теми политиками, которые пытаются творить добро. Таких немного, но они есть. И весь мир противостоит им, тем, кто творит добро. Понимаете? А у Путина весь мир, в, так сказать, в подельниках, потому что, ну, кто управляет этим миром? Князь мира всего, конечно, зло управляет этим миром. Поэтому у Путина есть помощь со всех сторон. Мировое козло, это точно мировое козло. А жителям Уханя разрешили эвакуироваться в другие страны, а вот это интересно, да, то есть Китай решил прорвать нарыв и говорит, ну, если у вас там родственники какие-то есть, езжайте к родственникам из этого Уханя, да, прикольно, посмотрим, что из этого получится из приезда Слава, ты единственный честный, открытый человек, спасибо тебе, дай Бог здоровья тебе и твоей семье, жму руку. Кирилл, спасибо, ну, конечно, я не единственный честный человек, огромное количество, и чем меньше человек лезет в интернет, тем более честный он, то есть люди приличные, люди честные, они стараются не светиться, да, сильные люди, они как-то вот стараются держаться от всего в стороне от политики и так далее а я когда то занялся политикой мне пришлось заняться политикой потом я понял что информационный мир это политика и вот э, все что я делаю я делаю через силу если честно представляешь то есть мне абсолютно не хочется этим заниматься то есть я просто на рельсах я никуда не могу соскочить я давно соскочил честное слово потому что я не хочу ничего этого но куда? Одно вытекает из другого, И мне приходится это делать, просто приходится, понимаешь? А масса людей приличных, хороших, но они не занимаются политикой, им не нужна политика. Так и вот три женщины убежали из фактически в россии из карантина ну значит такой карантин что можно оттуда легко сбежать тем более трем женщинам если вчера была одна я ее сравнил с Сара и Конор, да, ну там такая вся нормальная, да, чувиха. А то, ну, все остальные-то навряд ли тоже такие, как Сара Коннор, там единоборствами всякими владеют, умеют замки зубами открывать и прочее. Вячеслав Рамироса Санчеса не навещали, ну, вообще, и по чеснухе из моего дома, если вот отъехать совсем чуть-чуть, вот прям совсем чуть-чуть, видно то место, где он, мягко говоря, проживает, так что, ну, не навещал, Ну место это знаю очень хорошо, оно прям на горе над Грасом находится, это место. Так чуть-чуть С него-то ГРАС не видно Из ГРАСа его не видно Оно там в глубине Вот если отъехать от меня Совсем чуть-чуть То так вдалеке я могу лицезреть Такое, как белая шапка такая На горе. Это как раз тюрьма В которой он содержится Пришлось ему политикой заняться Бедный Конечно бедный Если бы заранее знать Вот я честно скажу Положа руку на сердце. Если знать, как, какой будет путь, вот я бы никогда его не выбрал, да нахер он мне нужен был бы? Вообще, я никогда в жизни, в 1994 году, не пошел бы в эту сраную Думу баллотироваться. Почему я пошел в Думу баллотироваться? Я занимался охранной деятельностью. Какие-то козлы ко мне дедушки приходят, какие-то, говорят, слышь, мы взяли кредит, там, помоги, нам нас подвесили, вывезли за город, подвесили, блять, там и это. Деньги забрали Я говорю, кто забрал? Ну вот там бандит по фамилии Яковлев Но не якорь там на ну, проспекте жил такой козел Ну что, мы поехали, выдернули этого бандита из дома Подмолодили его немного Говорим, где деньги? Он говорит, я вот купил машины на эти деньги Поставил их на продажу в Олимпии Вот они стоят Ну ладно, значит, мы говорим Как эти машины продадутся? Отдашь деньги, понял, понял Но ну, он тут же побежал к ментам и, естественно, это была связка, написал заяву, что мы его там били, колотили, морду в жопу превратили, но у нее на лице ничего не было, его Крохин пытал покойник там ничего не было ни на лице, ни на теле, вот, он его просто запугал, там вышел в таком халате всем в крови, там с какими-то электроинструментами, кто-то и охерел, вот, и... Дальше баба там была из РОПа, Света, подполковница, что-то начала на меня наезжать, вот ты там будешь его трогать, я там расскажу. И, и самое главное, на понт начала, какие-то вы там кредиты взяли, мы с РОПа не брали, никаких кредитов. Я говорю, слышь, ты овца, блядь. Ну и, короче, по поводу ее пришлось поговорить с очень неприятными людьми из Москвы, чтобы ну, ее выгнали, эту Свету, с этого РОПа. А мне делать, что было, пришлось идти в Думу баллотироваться. Я понял, что если ты не занимаешься политикой, политика займется тобой. Я пошел в Думу, тот э, Джек Восьмеркин, так скажем, который там боковал больше всех, вынужден был убежать в Израиль, спрятаться там. Фамилия его? Элькин, Элькин фамилия его. Да, и, ну и так далее, то есть это рассказывать до бесконечности можно, это потом ком больше, больше, врагов больше, они мощнее, они сильнее, я их туда, потом Аяцков, борьба с Аяцком и так далее, и конечно до Путина, и когда Аяцкого я доел уже, он же, он же орал вы думаете Мальцев создал комитет по борьбе с Аяцком? когда уже уходил, все, его уже вышел. он создал комитет по борьбе с Путиным, он в воду глядел он хорошо знал меня так что, ну если бы мне этой херней вот назад вернуться, я бы никогда этим не занялся, я отвечаю, никогда я пошел совсем другой дорогой книжки бы писал, я не знаю что бы я делал, но точно бы этим не занимался Такие дела. Дядя Слава привет из Будапешта Тут спрашивают, бухают ли Путин Да, серьезно бухает Путин Ну сейчас ты не знаю, сейчас он уже старенький А раньше он пил безбожно причем Ну они там все люди пьющие Особенно, когда вы помните Конец восьмого, начало девятого года Когда случился кризис в Америке, и Вова потерял украденных денег, очень много в Лернер-банке и в других, то есть Лернер-банк не, не профинансировали, если вы помните, там что-то 240, 280 миллиардов хлопнулось в этом банке, вот большая сумма была Вовина, и он запил, он полтора месяца бухал, это, в общем-то, историческая, так сказать, заметка. Так, Жители российского города испугались коронавируса и выселили китайцев. Это в Ханты-Мансийском автономном округе россияне остались без масок из-за вывоза в Китай. Короче, маски все скупили и увезли. Это к вопросу о Путине, который рассказывал, как аптекам не дадут поднимать цены на маски. Пиздобол конченый, понимаете? Просто. То есть, человек, который, блядь, с масками, с ранами не может вопрос решить. Про этого Мишустина тоже там, помните, он там что-то недавно тоже про эти маски. То есть, в Ростове завод, который производил маски, не работает. Почему? Потому что э, сырья нет. И они ничего не решили по этому вопросу. Это же элементарно, да, решить вопрос с сырьем. По поводу тех масок, которые в аптеках продали в Китай, ничего нового не заготовили. То есть, вот надо там неприкосновенный запас масок хранить, и цена на них должна быть очень четкая. Будет она четкая. Так. Так. А, Слава, ты нужен нам. Очень хорошо. А вы мне нужны. А, так, и... В России зафиксировали рост заболеваемости цирозом. но если о медицинских делах, надо это с Женей, кстати, обсудить, потому что странная ситуация. Да? Нам рассказывают, что все бросили пить активно, а вдруг врач-нарколог говорит, что треть тихий алкаши, а Минздрав говорит, что всплеск увеличения... Заболевание цирозом печени Да не абы каким А именно алкогольным Вот этот э, Доля алкоголь т -т -т -т, повы, Алкоголь Ассоциированных цирозов повысилась, Короче в два раза Представляете как здорово Меньше пьют В два раза повысилась Доля этих алкогольных циррозов Я помню покойная подруга моя Наталья Юрьевна она работала в областной больнице э -э, в приемным отделением. И как-то приходит такая удивленная, такая, какая-то расстроенная. Я говорю, что такое? Он говорит, да юношу, говорит, привозили, там чуть не меньше 18 лет ему там совсем. Я говорю, что, Он говорит, да у нее цирроз печени. Я говорю, что Алкаш, да нет. Я говорю, а, а как что? -то? Я говорю, да вот, спрашиваю. Ну, говорит, потрогала там все там. Ну, сразу видно, то есть навскидку, что там караул, что все, жить осталось там на одну затяжку. И говорю, говорит, а как же, откуда такой? Ну чё, алкоголь много употребляешь? Он говорит, да не, говорит, около года, может, говорит, чуть больше пью пиво. А он откуда-то из области, ну там понятно, какой пиво, он там какой бодяжный пиво пиво пьет. И все, цирроз печени, ну. Понятно, что наверное, до сего момента он не дожил, потому что это был там год, наверное, восьмой или седьмой, может быть, шестой даже. Шестой, наверное. Минздрав потратит 15 миллиардов рублей на закупку лекарства от ВИЧ. Вот тоже тема хорошая для Минздрава. Представляете, кто там знает, что с этими больными ВИЧ, какие там лекарства, сколько они стоят вообще просто. То есть люди там стоят такие лопатами, скердуют миллиарды, миллиарды скердуют. И вот помните по поводу моста, в Якутии, про который Путин сказал, что надо посмотреть, что там оттуда будут еще вести, помимо того, что людям Мостнул не нужен, а нужно смотреть. И потом все-таки, когда там все устыдили этого сраного Путина, он говорит, нашли деньги и будут делать. Так вот сейчас официально на одобренный Путиным мегапроект не нашли денег. Вот, в имеющихся бюджетных, ну в общем, короче, не предусмотрены средства, все, то есть, говорили, будем строить мост, ну а зачем им мост через реку Лену, она и так уже обмелела, так перейдут, да, там, спаги длине оденут и перейдут. Так. Вячеслав, кем вы будете, президентом России или Московии? Но это уж как назовут люди, которые там проживают. Я, я бы назвал Россией, проголосую за это, чтобы назывался Россия. А уж как люди назовут, я не знаю, что мы будем переименовывать путинское государство. Это совершенно однозначно. Потому что способ люстрации у нас будет абсолютно однозначный. И у нас гражданами будут не все. То есть мы проголосуем, что у нас вот такое вот государство, социальное, все нормальное и так далее. А документы мы раздадим, паспорт они всем, вот эта вот путинская мразь вся, она не получит нашего паспорта. Она по справке будет жить, вот такой сраной справки, да, и будет ходить в те магазины, которые... Они сейчас держат такие, где будут кормить пальмовым маслом, всяким говном. Мы специально будем держать производство говна для вот этих вот специально людей. Они хотели, чтобы при Путине жить. Они будут платить за электроэнергию такие деньги, они будут платить за воду и так далее. Вот по этой справке. То есть, вот у тебя паспорт гражданин России, да, Нов, новой России. Ну, я думаю, что эта карточка будет, а может вообще это электронный паспорт будет. Все для тебя абсолютно другие цены абсолютно другие магазины все другое а для этих будет вот так так чебоксарский школьник получил портрет с автографом Путина Блять, должен быть счастлив очень должен быть счастлив он написал я вас очень сильно уважаю ценю ваш вклад в нашу страну ну, конечно, даже среди молодежи очень много слабоумных, особенно таких, ну, последствий алкоголизации населения, наверное, пьяное зачатие вот этого вот школьника, поэтому еще ему он и написал Путин. Еще лучше бы попросил портрет жопы прислать Путина, чтобы эту жопу каждый день целовать. Было бы вообще прекрасно. Так. Директору ФБК Ивану Жданову предъявили обвинение по делу о фильме "Вон вам не Димон» Представляете, то есть Рубанов был руководителем ФБК его, ему предъявили тоже обвинение Он в розыске Сейчас, насколько я понимаю В бегах Стал Жданов Стали у Жданова требовать Чтобы он сня, снял Вот этот Он вам не Димон, убрал этот фильм Он не убрал Теперь ему предъявили обвинение Я думаю, что зря не сделали Надо было оставить Рубанова директором официальный скажет все вопрос к Рубанову идите идите его ищите да где он там и все чтобы никого больше не подставлять Слава, создашь социальный слой диссидентов типа а почему диссидентов какие же они диссиденты нет это лишенцы это обязательно это класс целый не социальный слой класс лишенцев они должны быть такими понимаете ну, а как по-другому-то поступить? Что же, никого не наказать, что ли? Мы обязаны просто наказать для будущего, чтобы все прекрасно знали, что так может случиться. Даже если ты просто там как-то воровал, что-то там как-то делал там для себя, да, не особо там кого-то угнетал, все равно можешь попасть вот в так, под такую раздачу. Так... Подбросившие подброску наркотики, Росгвардейцы получили 10 уголовных дел. Ну, посмотрим, что из этого будет. Сейчас это модно там ловить тех, кто подбрасывает наркотики. И а, Тем не менее, все продолжается. И вновь продолжается бой. Дядя Слава, а как власть возьмем? Будем держать оппозицию при власти. Почему держать оппозицию при власти? Ну, наша власти, какая может быть оппозиция? Если будет народовластие, власть народа, кто может быть в оппозиции к народу? Ну, вы перешли на уровень меценат. Стром 01, 0.11 МО. Спасибо. Так, и тульские власти внесли молитвы в распорядок дня детского лагеря для подготовки к армии. Блять, скоро это в армии будет, помните, как раньше? К молитве, команда, к молитве там раз идут. К вину и чаю! Блять, свисток боцман свистит. Жуть какая-то. То есть куда-то вообще в Средневековье уходим. Так, какие-то тут наехали тролли, тролли какие-то сумасшедшие. Так. И, так, подожди, опа, чат подвисает, что-то. Роскомнадзор предупреждает: в России нельзя по повязывать георгиевские ленты на пенисы. Там какую-то фотку в, луркоми, в Луркоморье, да, в, луркоморье. в этом Луркоморье фотку какую-то разместили негра, у которого на пенисе повязан, повязана георгиевская лента. А я помню первый, наверное, это сделал, когда такой пенис взял резиновый да повязал георгиевскую ленточку и сделал демотиватор от Путина ветераном такой хрен да и там георгиевская ленточка это еще было в девятом или в восьмом году вот врать не буду не помню что тогда был а видите вот роскомнадзор теперь такое запрещает здорово и российского ученого посадили за госизмену в пользу Вьетнама, ну как всегда, 64 года, то есть ученые-то все старенькие в России, из Новочеркасска, работал он с каким-то аспирантом-вьетнамцем, ничем таким сверхъестественным не занимался, а занимался... Ну, Проблематика такая, как, по которой книжки в библиотеке стоят. Ну и решил узнать, ничего там он как бы такого криминального не делает, формально криминального. Пошел он в ФСБ, чтобы спросить у них, можно или нельзя. Ну, доходился, семь с половиной лет колонии строгого режима. Он что, не понимает, что они там не друзья? То есть те люди, которые пытаются как-то там, они думают, что это правда, там какие-то государственники там сидят, там преступники сидят. Что этому преступнику надо? Ему, конечно, палочка нужна по госизмене, вы что? Он тогда получит лишнюю звездочку, может получить должность, на которую он может больше грабить. Поэтому удивительные люди, блядь. Уж сколько раз твердили миру, что да, близко к ФСБшникам не подходить ни под каким предлогом, вообще ни под каким. Никаких. Вот что-то он вам хочет там помочь, сделать, блядь, сосед он ваш. Не подходите никогда. Это ФСБшник, это все равно, что, блядь, прокаженный. Бегите от него. Если вы знаете, что это ФСБшник, бегите нахер. Так что... И вот спрашивают меня, почему столько дел по госизмене. Ну, потому что Путин его шобла на измене, да, под наркотиками. Что еще делать? Путину нравится эта херня, борьба со шпионами. А поэтому таких людей повышают, которые по максимуму сажают там. И... Обвиняемые разгромили изолятор в Москве. Я вообще не понимаю, почему все не бунтуют -то. В московском СИЗО арестанты отравились печеньем с наркотиками, якобы родственники прислали какое-то печенье и туалетную бумагу, пропитанную метадоном. Люди нажрались и потом не могли никак проснуться. Ну, о чем это говорит? Зачем эта новость? Эта новость за тем, что администрация тюрьмы настаивает, что надо наркотики покупать только у них, не надо у родственников брать, они, видите, могут быть не свежие, а у администрации тюрьмы всегда свежие наркотики, поэтому платите деньги, остальное не касается. Так, и на шахте в Мурманской области произошел пожар. Эвакуированы какие-то рабочие, 380 человек, или 383, ведутся поиски одного. Ну, непонятно, тут надо больше информации, одного или не одного. Появится ли радиостанция Мальцева? Ну, мы же берем эти видео и в радиоформате их вывешиваем на телеграм-канале так что можете оттуда брать я тут видел фото как беременным в роддоме передают курю в буханке хлеба курила что не так с нашими людьми ну, вы знаете, я думаю, что Курево беременным гораздо меньше вредит, чем все остальные путинские изыски, путинские лекарства, путинская еда из пальмового масла, стрессы и так далее, это уж вьетнамский шпион, да, меня тоже это потрясло просто по поводу вьетнамского шпиона, а шпион, потому что у него... Аспирант, который помогал ему в работе, они вместе там что-то исследовали, я так понимаю, они электрикой какой-то занимаются, вот, он из Вьетнама, поэтому дедушка оказался вьетнамским шпионом. Источник сообщил о взрыве на заводе под Екатеринбургом, опять взорвался трансформатор. Обратите внимание, приблизительно раз в месяц удачно взрывают трансформаторы, то есть каждый месяц по одному трансформатору точно взрывается. Я не знаю с чем это связано, я в общем-то не электрик, хотя у меня э, воинская специальность, одна из воинских специальностей, прожекторист электромеханик. Ну, не до такой степени я электрик, чтобы понять, почему взрываются трансформаторы. Но, возможно, возможно. Это связано с тем, что, и мы говорили, что электрическое хозяйство в России находится в последней степени ветхости, то есть все практически уничтожено уже, да. Но ведь не только в России трансформаторы взрываются в меньшей степени, ну, даже вот в Нью-Йорке трансформатор взорвался. С чем это связано? Возможно, также с солнечной активностью, то есть в России вообще труба, и солнечная активность и еще все ветхая, хлопок только, да, очень хорошо, не взрыв, а хлопок. Слава, а вы перед тем, как, стать депутатом рэкет были, раз пошли за дед на, на какую стрелку, а зачем на стрелку? Мы приехали, да, мы выдернули, подонка, да и все. На какие стрелки-то нам ходить? Зачем? Вы что, шутите, что ли? Я помню, мы как-то ехали, такой случай в моей жизни был, там бандит один должен был приехать и что-то наехать на тех людей, которых мы охраняли. Ну, мы охраняли предприятия, не людей. Ну, на директора там наезжать, это же такой бонус был с нашей стороны. Ну, и у нас такая была желтая подводная лодка «Торос», и мы едем. А я сзади еду на машинке свою и вижу другие бандиты, которых я не поймал, которые наезжали на других моих людей, которых мы охраняем. И мы забегаем, залетаем на эту заправку, а нам срочно надо, потому что мы опоздаем туда. Этих молча просто вышибаем, выкидываем в этот торос КамАЗ. Садюсь я за руль его машины, начинаю сдавать, а так торопился, и свою машину немножко... Покоцал. И туда приезжаем, а там этого бандита, а мы опоздали все равно. То есть пока с этим возились, чуть-чуть припоздали. И там наши другие хватают этого бандюка, закидывают его в подъезжающий торос, а там разбираются с этими. И он такой смотрит и говорит, не, меня не сюда, меня можно туда. Я там буду разговаривать с вашим старшим. Вот такие были времена Я, в общем-то, этого не скрываю Да, мы применяли физическую силу ну, В том случае, когда люди Совсем себя неправильно вели Если они вели себя правильно, то мы к ним Даже близко не подходили Зачем они нам нужны А тогда бывал, бывало Всякое бывало Тело электрика Обнаружили в Московском театре Практика <связать> вот, что тут можно сказать, да, а, обратите внимание, это уже какой случай за год, я уж со счета сбился в московских театрах, и мы уже говорили, и даже версию высказывали, что это Эрик там чудит, помните Эрика, да, из «Призерка оперы», да, то есть, ну, там, Эрик-то в «Гранд опера» был, да, а в московских театрах Я уж не знаю, там Иван, наверное, или Федор Вот Чудит, да, робот Федор Но большое количество Трупов, то есть если взять Количество театров и количество Любых других мест То в театрах умирает гораздо больше Значит, значит Есть какой-то ответ на этот вопрос, так не бывает ну может быть кто-то скажет искусство требует жертв там, или еще что-нибудь, ну может быть да но с чем-то это еще связано сотрудник следственного комитета уволен за а, вот то что кричал там жизнь ворам и арестантский уклад един, получил звание майора и решил так отметить да? странно в общем, странные люди. И три российские пенсионерки возродили закрытый водочный завод. В Челябинске, представляете? То есть был закрыт водочный завод. Они возродили и занимались бутлегерством. То есть втихаря там с 2016 -го года, говорят, успешно работали. Да их наградить надо А их сейчас в тюрьму хотят Этих пенсионеров посадить Удивительные люди Я вспоминаю у Одного Так скажем Это ну, долго рассказывать То есть у меня был товарищ У товарища был отец Отца Он работал Директором слабойного завода, ну, янтарный, Карп Юрий Васильевич, да, работал, значит, и мы охраняли это янтарный, потом это все Володин отжал, там снес нахер это янтарный, сейчас там стоит этот э, торговый центр напротив тюрьмы в Саратове, ну, дело не в этом, а вот его родитель Юрий Васильевича, он во время войны получил задание построить ликер завод в Саратовске, не было ликерки, получил задание построить ликер-водочный завод, пришел там в горком партии, причем рассказывали люди, которые, ну, которые при делах, которые этим занимались, которые давали эту команду, то есть старые люди, очень старые. И, говорит, он пришел, а они говорят, слышь, что тебе нужно, чтобы построить ликерку? Денег нет, ничего нет, нужно спирт, потому что фронту нужен спирт, ну, медицине спирт нужен, этиловый. Говорит, ну что мы тебе можем дать? Он говорит, ну что, да мне разрешение надо на это, на то, чтобы. «Спирт гнать, и все, больше ничего не надо, все остальное я построю». Они говорят, ну да нет вопросов, давай. Ну, он там набрал каких-то людей, которые с войны пришли, кто без ножек, кто без ручек, но еще работящие. Они соорудили самогонный аппарат здоровенный и начали гнать самогон. Из-за строительства расплачивались этим самогоном, то есть его можно было пойти поменять на хлеб, там, на одежду, на все, что хочешь. То есть это товар был. И он в кратчайшие сроки построил завод, который производил э, спирт, производил значит, водку, и все для фронта, все для победы. Так что, видите, вот тогда бы этих бабок наградили трех, а сейчас их посадят. Удивительная страна. И такое государство оно, оно терпит. Вот предприимчивые люди, которые не воруют ничего, они там начали ну да они будь легерством заниматься ну узаконьте. какие вопросы -то? Оштрафуйте штрафуйте их узаконьте так в россии создали комплекс для скрытой проверки людей в аэропортах во как представляете будут скрытно проверять людей в аэропортах вот это, вот это у нас очень хорошо умеет создавать какой-нибудь гадость, чтобы там кого-то проверять, подслушивать. Крем опубликует значительную часть архивных фото Путина. Под хештегом надо кремлевский ублюдок. Очень бы хорошо это пошло его Моралис рассказал, что Владимир Путин не поддержал его во время переворота. Ну, это, естественно, российские СМИ печатают. Не, ну, я вполне допускаю, что ему сказали так сказать. Зачем? Представляете, ну, ватником, чтобы объяснили, почему Моралес свергли. Ну, потому что американцы свергли, а Путин не поддержал. Вот если поддержал, ну, там этот моралис бы так да, выстоял бы. В Кремле отреагировали на банкет с участием убийцы Немцова. Вот э -э, Песков сказал, что надо ему вначале ему такие фотографии давать, там, где убийца Немцова, Заур Дадаев, ну или тот, кого называют убийцей Немцова, сидит в исправительной колонии за общим столом. И вот в, задали Пескову вопрос, он, я так понимаю, не смог ответить ничего путного. Кремле не склонны доверять всем социологическим исследованиям, об этом Песков сказал. Я не знаю, как они заметили, там, понимаете, форма вопросов, характер вопросов, последовательность, это все, скажем так, инструментарий, который может не всю давать достоверную картину, опять же, не зная об этом, вот недавно у нас был опрос по уровню доверия Путина, вы знаете, что он среди социологов вызвал огромную жаркую дискуссию, там, начались даже обвинения в манипулировании, но очевидно, что вот этим инструментарием можно зачастую играть как в наперске. Это говорит Песков, что изучая общественное мнение, можно играть как в наперске. Обратите внимание, все это время, 20 лет они изучали общественное мнение, и ни разу они не говорили, что можно играть как в наперске. Они давали это мнение как истину. И Песков многократно говорил про 80 там хрен процентов Путина и так далее. Помните? Почему он тогда не говорил, что можно играть как в Наперске? Знаете, да все очень просто. Потому что у Путина менее 4%. Потому что они понимают, что меньше 4% точка невозврата пройдена. Но они надеются на то же самое, на что надеялись американцы, когда тащили Ельцина, если вы помните, в 1996 году. То есть у него было менее 4%, но если быть точным, там 3, 9 и 6 там и так далее. Вот у Путина приблизительно сейчас столько же, если не меньше, да? И они тоже рассчитывают, но они при этом должны говорить, что все социологи, которые там общественное мнение собирают, да они врут, они, они там уменьшают. На самом деле они увеличивают, когда говорят, что треть доверяет Путину, какая нахер треть, о чем речь? Найдите мне эту треть. Вот выйдите на улицу. Ты доверяешь Путину? Ты доверяешь Путину? Да и нет. Все, больше ничего не надо. Будет процентов 15-16. Знаете, знаете, за счет чего? За счет трусости. Потому что вы произнесете фамилию Путин. А если вы скажете, какому политику... В России вы доверяете, то будет менее 4% тех, кто скажет, что Путин. А -а -а. Так. И, так что по Ельцину, видите, они по этим 4% и путинским, и ельцинским, наверное, пришли к тому, что можем повторить. Но повторить они не могут. Без силового решения они не могут заставить любить Путина, понимаете? То есть любить Ельцина можно было заставить, во-первых, там страшные коммунисты, да, там вообще жесть, плюс всякие Шендеровичи там рассказывали о том, какой страшный Зюганов и как, почему надо обязательно голосовать за Ельцина, ну и прочее, прочее, прочее. А сейчас навряд да, ли они будут рассказывать, но будут там какие-то отдельные. Госдума утвердила поправки к Конституции, представляете, вот нам уже сказали, что большинство россиян за поправки, а только утвердили сейчас, и то там непонятно, комитет только утвердил, то есть ни в каком чтении еще, ну первое вроде бы, что такое первое чтение, взяли к рассмотрению, приняли к рассмотрению, отправили в комитет, комитет посмотрел, сейчас что-то там, какие-то поправки собрал, Бывший вице-премьер Алексей Гордеев занял пост зампредседателя Думы. Неверова, я так понимаю, катапультировали, но об этом шел давно разговор. И туда Гордеева поставили. Да, а до этого место принадлежало Геннадию Кулику. А Кулик э, сложил свои полномочия. Ну, вещь не, неизвестно было, там разобьется кто-то из депутатов на вертолете или нет. Тут, вот, кстати, разбился, да, еще одно место освободил. Кулик пошел советником председателя Госдумы Вячеслава Володина по вопросам сельского хозяйства. Ну, Вячеслав в этих делах, конечно, очень веселый. Я помню, у нее всегда была целая куча всяких советников. То есть, советник советника, блядь, там все. Ну, то есть, у всех депутатов, даже у председателя думы, ну, там помощники, там, пять человек помощников. Ну, все нормально. Вдруг раз, ну, а ты кто? А я советник Володин. А ты кто? А я советник, блядь, а советников там не оговаривается, какое количество. А их там миллион у него, там, каждый второй, блядь, советник Володин. Ну, он это умеет. Мишустин назвал ипотеку в России очень дорогой. Видите, вот так вот. Ой, какая дорогая ипотека, давайте снижать. Видите, папа, новый папа появился. Я говорю, я вот никогда не забуду Черномыртина показывает. Там пятый год, наш дом России, там, какой-то год. Ну, пятый, да. Он там играет на гармошке, сидит в саду там, только на качель, я уж не помню, на чем, там, сидит, играть на гармошке, и говорит, и кто же такие налоги-то выдумал? И премьер-министр, вот, этой гармошки, я думаю, что ж ты за дурак-то такой, удивительный, да? То есть ты же их выдумал кто, говорит, такие налоги выдумал? Вот так же и Мишустин тоже, видите, такой, кто же выдумал такое, чтобы ставки такие были по ипотеке, неизвестно. Вячеслав, смотрели кролик Джоджо, я смотрел, кто подставил кролика Роджера, про Джорджа не знаю никакого. Так, в Госдуме предложили ввести скидку на оплату услуг ЖКХ. Ну, вот что могу сказать, скидку знаете какую? Депутаты предлагают. Это для тех, кто откажется от бумажных квитанций и будет принимать квитанции только электронные. То для них скидка. Ну сколько стоит бумажная квитанции? Ну со всеми заполнениями, наверное, полкопейки. То есть, наверное, такую скидку сделают на оплату ЖКХ полкопейки. Жириновский предложил создать в России Министерство жилья. Молодец, как писать, человек сидит 30 лет и вот все что-то предлагает. Дать Министерство жилья создадим. И курит дальше еще. Потом еще что-нибудь предложит, скажет. Ничего, конечно, никакого Министерства жилья. Можно создать Министерство жилья. Или объединить какое-нибудь Министерство жилья и похоронных услуг. Потому что, ну, как бы все в одном месте, да? Вот. Ах больше никто делать ничего не будет в россии предложили запретить шуметь днем вот хотят запретить шуметь с 13 до 15 и с 19 до 9 утра можете себе представить то есть тогда вообще строительством никто не заниматься не будет никто ничего делать не будет а также в воскресенье нерабочие праздничные дни штраф 40 тысяч рублей Плюс там это юридическим лицам, физическим, я так понимаю, 20 тысяч, индивидуальным предпринимателям 25. Представляете, вот. день рождения у вас, а с 19, вы на 19 назначили, а с 19 нельзя шуметь, музыку нельзя включать и так далее. То есть культурно отдыхать нельзя. А в России не только работать, так сказать, любят, да, но и любят культурно развлекаться. И поэтому, представляете, вот культурно отдыхающих и бухающих, сколько сразу появится нарушителей общественного порядка. Ну, я не знаю, огромное количество. Просто безумно. С 19 часов там нельзя до 9 утра, Да это охереть не встать, извиняюсь за выражение. То есть, там, безумное количество будет. Это вот, э, наверное, из-за того, что там лошадь ржала, помните, там дяденька всех мучил, вот из-за этого они придумали. И вот что я хочу сказать как криминолог. Вот зачем вообще наука криминологии? Не для того, чтобы объяснять, что такое преступность. Да похеру вообще, абсолютно. На, наук криминологии для того, чтобы снижать преступность, понимаете? Чтобы таким образом влиять на законы, влиять именно, ну и на причины и условия, чтобы преступность становилась меньше. Как можно на законы вот такие влиять? Ну, не давать такие законы принимать. Почему? Потому что, представляете, какое количество преступников... И преступлений сразу же появится Огромные. То есть люди там бухают, отдыхают, пьяные. Они бы допили до 11 часов вечера, до 23, как положено. Да? Потом бы заткнулись и легли спать. И все, ничего бы не случилось. Никакого преступления бы не было совершено. Они в 19 начали развлекаться. Соседи звонят, приезжает полиция. Дальше слово за слово, хреном по столу. Сразу же несколько человек-преступников, да, потому что полицейские пишут на них, как сейчас они любят это. В мое время никто ничего, ну, там, побудкались, кого-то зашкиряк вытащили, и все. И на этом все завершилось. А сейчас очень любит писать, он там боль нестерпимого причинил и прочее, прочее. И вот этих вот, сколько будет, тысяч человек сидеть, а может быть, десятков тысяч. В тюрьме, в тюрьме будет сидеть, будут лишены свободы. Понимаете? То есть этот закон ни в коем случае не должен быть принят, ни при каких обстоятельствах. Потому что законопослушные граждане становятся преступниками благодаря только одному закону. Все, больше ничего не нужно, принял закон, у тебя сразу огромное количество преступников. Это дурдом, понимаете? Это психически больные люди могут такое только придумать. Так Да, вот пишет Мальцев На самом деле хорошо, что 19 запретят, нужно шатать средний класс А лучше раком нагнуть, тогда быстрее будет Больше недовольных, а то Очень много стало всрет Путинских в среднем классе Ну может быть и так, пусть они их действительно Поставят, уж совсем отдрючат. Может быть тогда что-нибудь люди Начнут думать Потому что уже даже слов нет Слава вас, много народу смотрит Баку. Привет, Баку. Euh, так. Правительство одобрило закон проекта о покупке акций Сбербанка у Центробанка. Ну, то есть, украсть денег хотят из бюджета, сумму огромную, вопросов нет. И вдруг, ну, так вот как в ельцинцевские времена. Ну да, ну так вот, нам надо это сделать. А здесь, знаете, что говорят? да это охеренно что мы хотим столько денег у вас украсть вот смотрите Силанов что говорит это же просто вообще источники ну то есть финансирование мер вот этих путинских по этим детям и так далее по демографии это дополнительные нефтегазовые доходы экономия на трансферах пенсионному фонду а, так а, В связи с тем, что увеличивается база, база формирования его доходов те условно утвержденные расходы, которые т.т.т., а также а, прибыль, полученная от продажи Центробанка правительству доли, Центробанком правительству доли Сбербанка. Какая прибыль? Обратите внимание, Силуанов говорит мне, прибыль, может он нюхнул что-то не то бюджетные деньги, которые находятся в вот этом фонде, да, это же бюджетные деньги, они забирают из этого фонда, отдают Центробанку, Центробанк эти деньги делит соответственно там где-то, да, и, и то есть минус деньги. А Силуанов говорит плюс. А почему он говорит плюс? Знаете, это охереть, это, это настолько вывороченная логика, вы сейчас ополоумите. Мы направляем на сделку со Сбербанком средства фонда этого национального благосостояния, которые превышают 7% уровень. Это хорошая доходная инвестиция. То есть забрать деньги, купить. Государство берет свои деньги, да, бюджетные. Покупает свои акции, потому что они принадлежат 51 одна акция, принадлежат государству. А Центробанк просто является управляющим этими акциями. Все, он управляется этими акциями. Он не является собственником и не может являться собственником государственного пакета. Как собственником государственного пакета может являться не государство? Он управляет. Так вот, у управляющего покупают свои собственные акции, отдают управляющим, он куда-то дербанит бабки и говорят, вот с этой прибыли мы будем все покрывать. С какой прибыли? А это, оказывается, Сбербанк 7% каждый год платит. Блядь, какое счастье! Тогда вопрос. Сбербанк весь принадлежал государству. Вы его попилили. 45% продали неизвестно кому. Так называемым юридическим лицам-нерезидентам. Да? Кто это такие юридические лица-нерезиденты? Да? Осмелюсь предположить, что это путинцы. В офшорах путинцы так называются. Да? Что они, вот я читаю, категория акционеров, Банк России 50% плюс одна акция юридические лица не резиденты 45% и еще 0,4%. Юридические лица резиденты, то есть российские, это 1,81, 1%. И частные инвесторы 3%. 3.15. То есть основные держатели акции это Банк России, да, который продает России, потому что это выгодно. А тогда почему же Россия продала юридическим лицам, не резидентам, ну так бы и получала процент то с этого. А когда продавали-то нам говорили, что выгоднее продать, чтобы частник занимался, надо это скидывать. А теперь, оказывается, выгодно покупать, причем у самих себя выгодно покупать. Это до какого маразма-то дошло? Представляете, люди вот такое говно хавают, вообще безумие совершенно. То есть, им говорят, алюминий вообще там на черное-белое, я не знаю, что говорят. Даже, даже черное-белое, это, это не такая разница, это все-таки цвета. А это вообще диаметрально противоположные вещи. А, блядь. Жуть какая-то. Честно, я, я, честно говоря, ничего не понимаю. Нет, ну, я понимаю, там, зачем это нужно Путину. Да? Я понимаю, почему Запад молчит, потому что там всякие Шрдингеры, да, или как да, эти вернее, Шрдингеры, всякие, да, потому что там э, в Сбербанке. В совете Сбербанка бывший премьер-министр Финляндии и Ахо, да, ахо, ахо, бля, Вот, и им нормально, они помалкивают, а что, Путин их всех подогревает? И им нормально, их Путин подогревает. А народ-то России он грабит. Почему народ России-то молчит? И во, вот, вот, даже не в наперске, накал вот этот песков говорил про наперске, это даже не в наперске, понимаете? И тут вот тебе сразу показывают, здесь пусто, и здесь пусто, что ты выбираешь из двух пустых? И, и их перемещают, перемещают, перемещают. Какой? И что тут, блядь, вот это? А? Пусто. Можешь еще раз попробовать? Вот это, и здесь пусто. Ну. Как. В России может начаться гаражное амнистия, представляете? То есть вот всякие там сортиры деревянные гаражи и прочее-прочее, все это напишут. Видите, вот они украли акции Сбербанка, а деньги поделили, да? А вам они дадут возможность получить бумажку на деревянный сортир, и платить за него миллион, там я не знаю, по кадастру, понимаете? Для чего что, что это такое амнистия? путинские, что они думают? Они думают, что достаточно назвать откровенный грабеж амнистии и терпилы возрадуются, и будут восхвалять грабителей. Они на самом деле на это рассчитывают. Ну, может, они правы? Может, так оно и есть, да? Что сейчас все и скажут, да, какое счастье, что вот у меня стоял гараж сраный, и я никому за него ничего не платил, потому что, а что я должен за него платить? Мне этот гараж в 1954 году там какой-нибудь исполком там, подписал, да? А с какой статьи я должен этим-то козлам платить? А он говорит, слышь, амнистия. Всё, амнистия, вот тебе бумажка, теперь будешь платить, там, я не знаю, сколько десятков тысяч рублей за то, что у тебя сраный гараж стоит вот этот. Безумие. И люди помалкивают, удивительно. Тысячный раз показали, мы бараны, с нами они делают, что хотят, да... Деньги Шрёдингера они есть, но их нет. Да, вот хорошо, да. Михаил Шевцов сказал действительно, тут вот как кот Шрёдингера. Деньги Шрёдингера, видите, говорили про одно, сказали про это. Молодец, подметил очень хорошо. Действительно, эти сбербанковские акции, сбербанковские деньги, они одновременно и есть, а одновременно их и нет. Вы немного не понимаете, нет никакого государства, и деньги не принадлежат им, деньги, бюджет принадлежат народу, именно эти деньги используют оккупанты, и деньги вычеркнуты из мирового оборота. Знаете, вот это, то, что вы говорите, это весьма сложно. Давайте говорить на их языке. Обманывают они вас на своем языке, поэтому не надо вот это. Короче, никому мозг, нужно говорить конкретно. Да? Есть бюджет, государственный бюджет, и он не принадлежит народу, он принадлежит этому странному государству. Да? И нужно исходить вот из логики вот этой, что обмануть пытаются, даже исходя из своей собственной логики, пытаются все равно обмануть, пытаются все равно сделать через жопу. Долги россиян по алиментам достигли исторического максимума 152 миллиарда рублей. Прикольно, представляете, больше 2 миллиардов долларов. Поэтому, что я могу сказать, что мы готовы, придя к власти, аннулировать эти долги. Вернее, каким образом? Аннулировать у должников, а расплачиваться... За счет бюджета. То есть 2 миллиарда это небольшие деньги. В, я думаю, что у какого-нибудь там путинского, даже не двоюродного, а пятиюродного брата, я думаю, с Вилончелью мы найдем гораздо больше 2 миллиардов. Поэтому я думаю, что расплатимся мы совершенно свободно по этим алиментным долгам, а людей освободим от них. Мы должны освободить людей от всех долгов, привести их в нулевую точку. Да? А в этой нулевой точке начать наделять их финансами, чтобы они могли быть платежеспособными. Не банкротами и не должниками, а платежеспособными. Тогда экономика у нас будет работать. А пока вот такая херня происходит, конечно, никакая экономика работать не будет. И долги будут только расти. Доля россиян без сбережений сократилась до исторического минимума. То есть нам рассказывают, что все нищие, и вдруг раз, и, и появилась доля со сбережениями. Да, видите, то есть было всего там, не имели в четвертом квартале 2019 года 36% россиян э, не имели э, сбережений. А значит.. Э, в 18-м году 41, то есть, а теперь 36, вот, ну, 4-го квартала, 19 не теперь, но практически теперь. То есть видите, растет благосостояние народа. Охренеть не ждать, откуда они такие цифры берут? 36% не имеет сбережений. Стало быть 64% имеет сбережений. Какие же это сбережения? Это у бабушки там, блядь, завернуты в трепицу, там, я не знаю, две пятерки, да, по пять тысяч рублей на похороны там. Это, это они называют сбережениями. Что они называют сбережениями, эти суки? Артисты, блядь, жуть. Основная масса населения нищие, должников более 70% населения, даже более 75% должников. А у них, оказывается, 64% населения имеет сбережения. Это должники откуда? Жуть вообще. Около половины россиян в 2019 году потратили на отпуск более 150 тысяч рублей. Представляете, половина россиян. Да половина россиян и в отпуск не ходили. О чем речь вообще? Какие 150 тысяч рублей? Откуда они берут? Да? Помните, как это? Когда говорит. У мужчин деревни Вилариба средняя длина члена 15 сантиметров, а у мужчин деревни Вилобаджа 25 сантиметров. В деревне Вилариба делали замеры, да, а в деревне Вилобаджи проводили опрос. Вот приблизительно из этой же серии тоже, наверное, кого-то особенных, специальных каких-то опросили, говорит: а вы сколько тратите? До да 150. Ну, это ровно половина. То есть взяли какую-то группу из 10 человек. Ну вот половину потратил 150 как они сказали да ну значит половина всех россиян жуть пишут если счет открыт значит есть сбережения да точно правильно да ну карточки-то там зарплату получают все да умно кстати Поддержим проект об увеличении денежного удовольствия военных. Так, и я так понимаю, что одна тысяча рублей составит ежемесячная надбавка за выполнение задач, непосредственно связанных с риском для жизни и здоровья в мирное время. Тысяча рублей в Сирии воюет, если... Ну, тысячонку подкинули. Никто за тыщенку не желает съездить в Сирию повоевать. А? За командование воинским подразделением 800 рублей. Блять, просто жесть. За работу со сведениями, составляющими государственную тайну от 200 до 500 рублей. Почему не 5 копеек вообще? Ну, обхохочешься. То есть, видите, они так добавили военнослужащих. Ну, чтоб те уж в бой шли, понимая, что если выживут, то вернутся миллиардерами. Так, ну про коммунистов и бога, блин, опять времени нет у нас на это. Ну, на пятницу будем оставлять, извиняюсь уже. Патруша в конце февраля посетит Катар. Интересно, оттуда какие наркотики он повезет на своем самолете? Нидерланды отказались передать России производство по делу, а, значит, сбитом в Боинге. Удивительные люди, нидерландцы, да? А Россия говорит, дайте нам уголовное дело, говорит, что херень а в России это рассматривается Как нежелание сотрудничать да? Представляете, то есть отдать Уголовное дело в России Фактически похерить его сразу же Потому что, но ну, Путин И есть главный виновный И он там должен на скамье подсудимых сидеть А я напоминаю, что Гиркин обвиняется Дубинский, Пулатов И Харченко Вот Поэтому Значит, Россия отдать их не может, выдать, и просит уголовное дело, передать, выдать лучше уголовное дело. Но Гага, в общем-то, наверное, среди э, тех судей и принимающих решение, там представителей юстиции, наверное, сумасшедших не имеет. И у Путина просто денег не хватит, чтобы их настолько мотивировать, чтобы они сошли с ума и отдали. Оно, ух! Коты дерутся опять. Вот целыми днями дерутся вот несколько дней подряд. Кс -кс -кс -кс -кс. Иди сюда. Ты чё? Лада, кусает Басю. Безумно. Ужас какой-то. Новые поиски, новые посылки со взрывчаткой найдены в Нидерландах. Письма вчера взрывались, я.. До этого не дошел вчера, чтобы сказать. В Нидерландах взрывались письма, причем на почте. А тут еще посылки взорвались. Ну, часть этих посылок уже найдена. Я думаю, возможно, все нашли. Со взрывчаткой посылали их в различные фирмы с требованием э, какие-то там деньги на выкуп дать. И так далее. Ну, нужно больше информации. Это я вполне... Допускаю, что это какие-то игры такие спецслужб, связанные с запугиванием, с тем, чтобы, в общем тень на плетень наводить. Слава, как вы думаете, после революции Сколько лет надо, чтобы люди жили Как в Европе или США Ну, не знаю, все будет В общем-то, зависеть от того Как люди не только будут Революцию делать, но как будут Благоустраивать свою страну Может быть и никогда Они не будут жить, как в Европе Может быть и никогда не будут жить, как в США Понимаете, это все От людей зависит, какую задачу Они перед собой поставят мы гарантируем, что взяв власть, придем, создадим систему, придем к тому, что народ будет управлять страной. Это я могу дать гарантию, совершенно железную. Могу дать гарантию, что экономика восстановится, что воровать не будут, что э -э, люди будут жить достаточно богато обеспечен. Ну как они будут взаимодействовать между собой? Ведь обеспеченные богатые люди могут абсолютно все просрать. Вы же понимаете. Все зависит от того, как они хотят, так сказать, ну что они хотят видеть вокруг себя. Да? Если пустые бутылки битые, там говно в подъездах. А того, что мы сделаем, они же не перестанут сосать в лифтах, понимаете. Для этого должны поколения измениться. Новые должны люди прийти. На кого будут равняться эти новые люди? Они будут равняться на тех, кто сыт в подъездах. Тогда тоже будет разруха. Если они будут равняться на тех, кто запускает космические корабли в космос, он как маска, ну значит будем в космосе. Все от этого зависит. Не под силу одному человеку, не под силу группе людей вытащить из болота, блядь, того бегемота, который называется народ, понимаете? Не под силу. Если народ сам не захочет вылезти из этого дерьма, никто его никогда не вытащит. Никогда. Люди больше не хотят работать, все время обманывают. Так мы их и не заставляем, особенно работать. Вот в чем дело. Главное, чтобы они не вредили, эти люди. Понимаете? Потому что трактор должен работать, он железный. Сейчас должна быть роботизация, в этом направлении мы должны припахивать, и должна работать молодежь. Причем из молодежи те, кто хочет работать, должны работать. Мы не обещаем причем работу всем, мы обещаем всем зарплату, это мы можем обещать, а работу мы всем не обещаем, ни в коем случае. Не, ну можно что-нибудь придумать, как Гитлер. Вон дали лопату, пошли дорогу строить. Но это производительно. Вдумайтесь, сейчас есть строительная техника, которая построит это за пять минут и будут там несколько тысяч дураков с лопатами что-то кидать. Ну да, они будут заняты. Но нам интереснее, чтобы они дома сидели, там детей делали, в компьютере что-то делали, да, там каким-то творчеством занимались. От этого толку будет гораздо больше. Если я пропил 30 тысяч рублей Считать след это отдыха То есть 30 тысяч то это точно не отдых Это тяжелая, изнурительная работа Это воля, которая хуже неволи Мы же это прекрасно все знаем Я бы своим товарищам э -э, наблюдал да, Которые В Кремле отреагировали на слова Лукашенко О телеграм-каналах из России То есть Жаловался Лукашенко, что его телеграм-каналы там разносят в пух и прах. А Песков говорит, что у нас СМИ свободные. О как, свободные СМИ-то оказывается, да? Путин, как мне, не предлагал Лукашенко объединить две страны, видите? То есть вы все перепутали, этого не было. И этого ничего не было, блядь. Их лгунные, жуткие вообще. Путин предложил изменения в Конституцию из-за неудачного плана поглощения Белоруссии. Блумберг пишет, да, так оно и есть. И тут этот Блумберг хренососит, на самом деле, абсолютно точно. Мы это, это сказали в тот же день, когда Путин провозгласил свои там, судьбоносные решения. Понятно, что просрал с Белоруссией. Лукашенко молодец, что я могу сказать. Мальцы молодежи опаснее путлеры в вреда. Больше ведь пресловутый эффективный менеджер делал рук молодых и неграмотных мажоров. А причем есть молодые и неграмотные мажоры, причем молодежь я имею в виду новое поколение. В новом поколении, и так же, как и везде, и в любом другом старом поколении есть разные люди, и мажоры, и наркоманы, и злодеи, и малефики. Но основная эта масса это люди новой исторической эпохи. Каким бы они ни были, с точки зрения там, своего характера, до да, предпочтения, они люди новой исторической эпохи. Поэтому будущее в любом случае за ними, оно естественным путем за ними. А от ваших опасений как бы мало что изменится. Они естественным путем приходят. В семействе регионах России нашли контрабандные сигареты из Белоруссии. То есть вот сейчас. Ловят, ловят за белорусские товары все. Скоро белорусов начнут ловить. Как украинцев. Кадыров объяснил назначение родственников на высшие должностные э, на высшие должности. То есть он своих двух племянников назначил на высокие посты и, говорит, помогло родство с Ахматом Кадыровым Кадыровым, потому что они внуки Ахмата Кадырова. Ну, молодец, молодец, брат, как в том анекдоте, помните, как э, про председателя колхоза его сына. А вот внук Назарбаева попросил полицейского убежища в Великобритании, наехал на дедушку, но ну, не сильно, сильно, на дедушку, на маму гораздо сильнее. И... Ну, мы помним, что он там что-то в девятнадцатом году осенью как-то принял что-то через край да, за галстук и укусил полицейского. У нас бы, конечно, в России его посадили бы и надолго. Но в Англии более-менее нормальное правосудие, поэтому его отправили лечиться от наркомании. и 18 месяцев значит испытательного срока дали то есть молодого человека не посадили в общем-то правильно сделали я думаю полицейские там не такие кровожадные как в россии вот и много интересного интересно он рассказал я прочитал письмо которое он написал в Там, в каком ресурсе -то? Я уже не помню. В фейсбуке что ли? Так. Я вам даже сейчас кусочки из этого письма найду. Интересно. Я верю в то, что если народ объединится против власти внутри страны, то нам будет под силу перевернуть государство вверх дном. Почему вверх дном? Потому что после дна начинается новое начало. Мы докажем тем, кто сидит у руля государства, что они не боги, они не могут, конечно, нас преследовать, убивать, отбирать свободу, даже загонять в самые а, тупиковые жизненные ситуации. Но поверьте мне, Бог с нами, и мы победим. В данное время на меня пытается давить семья по всякому. Мне пришлось идти на кра. Меры. Я прошу Великобритании политического верища, мои последние пять лет покрыты серыми полосами, пора людям узнать, что на самом деле происходило и почему все дело в том, что я владею все дело в том, что я владею информацией о высокомасштабной коррупции. Между правительством России и Казахстана. Я говорю о миллиардах долларов США, украденных у народа... народа Казахстана. Я оказался в центре этой жадности и ненасытности моей семьи, а в частности моей мамы а, в 2015 году, году после, ну, и, и ее мужа. В 2015 году после убийства Рахат Али... Алиева, я лишь хотел в память о нем возглавить футбольную федерацию и принести прогресс и пользу в этом большом мире нашего отечественного футбола, избавить его от коррумпированности и вс... ну и так далее. Много интересного советую, кто заинтересован почитать про деньги в Сингапуре, которые, которые Миллер делит э, с... Казахами, да, Газпромские, про трубу, через которую идет в Россию газ, за который платятся копейки, основная маржа вот идет в Сингапур. Много интересного паренек, в общем-то, знает ну, я думаю, что подробностей-то он не знает, но в общих чертах он владеет информацией о том, что происходит, и самое главное, кем бы его ни называли, наркоман он или не наркоман, мозг у него очень светлый, он видит, видит правду, и самое главное, что он видит, что есть добро, что есть зло. Он понимает, что это абсолютное зло тем, чем занимается его семья. Так что я еще не знаю, у кого более светлые мозги. Поэтому, если как-то этому пареньку когда потребуется наша помощь, мы ее безусловно окажем. Если потребуется В эфире выступить Мы предоставим ему эфир Так что если есть люди Которые имеют с ним связь Или готовы такую связь установить Можете от моего имени Предложить ему эфир Я готов с ним пообщаться в эфире И позадавать вопросы Я думаю, что он знает гораздо больше Я думаю, что он много Мог бы ценной информации дать То есть он даже сам наверняка не знает, что ценно, а что нет в той информации, которая в его голове, а ее очень хорошо было бы информационному миру слить. Почему? Ну, потому что для его собственной безопасности это было бы прекрасно, потому что Одно дело, когда она в живой голове, это информация, а другое дело, другое дело, когда она в информационном мире. Оттуда ее нельзя при помощи выстрела, да, новичка или еще какой-нибудь хренью убрать. Отсюда можно. Поэтому я советую разгрузить свою голову, я ему очень настоятельно советую разгрузить свою голову, свою душу от информации, вылить все вообще, то, что вот... Напрячься, но здесь обязательно нужен помощник, потому что очень часто человек не понимает некоторых вещей, то есть он знает, что такое, что он сам не знает. И для того, чтобы это расковырять, нужен профессиональный разговорщик, лучше всего, если это будет профессиональный следователь, который на его стороне, безусловно, который может с ним поговорить. Поэтому я прошу э, такое предложение сделать человеку. В Африке э, саранча, я все поедом съедает. То есть всю восточную Африку переела. Да, там и Судан э, вообще весь съела. да. И вот э, я написал в Телеграм. Канале казни египетские, опять в Африке, это то, что совсем не нужно Европе и очень нужно Путину. Ну понятно, потому что не будет жрачки туда то ли анаком везти, да, то ли оттуда а беженцев забирать. Скорее всего беженцы решат сами валить, потому, потому что анакомым, грубо говоря, сыт не будешь и не до всех он доходит. Ходит. вот И очень нужно Путину, чтобы всех переиграть. Конечно, мы... хаос в Европе нужен. Творящее зло имеет колоссальное преимущество, ведь добро... добро надо творить, а зло и само множится естественным путем. Поэтому добро столь ценно в этом мире. Вот такая... Мысль пришла вчера в голову, но ну, она всегда была, в общем-то, я частенько говорил об этом, почему добро ценно, именно по этой причине, и почему Путин всех переигрывает, потому что вот как здесь, с этой саранчей, да с казнями египетскими, ничего не надо придумывать, ну зло само в мире происходит. Ну, там саранча все пожрала, люди голодают. Куда бежать? В Европу. Путин очень, очень выгодно, а почему нет-то, да, лишний там миллион беженцев в Европе? Абсолютно, э, так сказать, нестабильная ситуация, не настолько, стабильная, насколько была, она ему выгодна, ему выгодна. Любая дестабилизация нужна где угодно, в Америке, в Европе, в Японии, везде. в Китае даже. Его все устроит. Еду мужик несет бревной из леса, я знаю, что у него есть транспорт, останавливаюсь, оказывается, что разрешенный валежник можно брать только руками, даже на сан, возить нельзя да и нельзя никакие не ни пилы не ни... не топоры да чтобы порубить этот валежник представляете и вот стоит сухое дерево мертвое его нельзя спилить надо ждать когда оно само упадет и валить его нельзя представляете я помню когда служил в армии у нас Такое развлечение, но на самом деле это не развлечение, это такая рабочая группа была. РГ записывался в боевом расчете РГ. Мы говорили рабочие границы или рабы границы, а вообще рабочая группа. И, и что мы делали? У нас рогатины такие были там, где я служил, сосны растут под углом от моря, потому что постоянный ветер, и они растут вот так. Ну и в конце концов умирают от того, что падают. Но так как сосен много, она не может упасть на землю. Почти всегда она падает на другое какое-то дерево и начинает его губить, и там тоже ветки сохнут сохнут В конце концов, эти сухие ветки отваливаются, эта сосна падает, и тогда, в общем-то, может прийти кому-то вот тот зверек да полярная лисичка. А поэтому, чтобы не задавило там ни человека, ни собаку, никаких других животных, мы ходили вокруг застава вот эти марагатины. сталкивали эти сосны, это такой был сизифов труд, потому что они потом падали снова, там, после следующего ветра и опять, и опять, то есть это был постоянно, вот, и, почему я про сосны-то рассказывал, господи, даже а, Проволежницы мы прочитали. Да, вот так нельзя, если бы так поймали нас, то все, ханаба, нас бы это наказали. Ну сейчас, я думаю, так за это и наказывать. Этот режим и есть казнь египетская, да, абсолютно с вами согласен. Минобороны РФ рассказал об инциденте с военными США в Сирии, военные США в Сирии, тут прям в красках рассказывают, как убивали мирных, представляете, этот путинцы рассказывают, который термобарическими зарядами сжигают целые населенные пункты, убивают безумное количество людей, они рас... Сказывают, что военные, там какие-то американский огонь по гражданским лицам открыли и так далее. Вот. И Facebook пишет, что предотвратил операцию российской разведки против Украины. Удалили десятки аккаунтов, которые, в общем-то, какие-то ну, спецслужбами России были заведены эти аккаунты. Ну, мы знаем. Знаем, что спецслужбы России очень активно трудится в интернете. Слава мне, слезы текут, когда я утром смотрю бабушки и дедушки Очередь стоят около мусорного ведра в магазин «Магнит». Мне стыдно становится, что я живу в России. Товарищ Мальцев, немного привлечь Твоим делом Мировой ревайм Товарищ Мальцев, полезное дел партии э, Блогер, ставьте лайки Или расстрел Я ничего вообще не привлечу Почему я привлечу? В чем? Напишите, товарищ Сталин, напишите, в чем товарищ Мальцев преувеличивает. Россия заявила о готовности укрепить оборону Кубы. Блять, вот Ничего, Путин не готов там укрепить берега Лены, да, сделать мост через Лену не готов. А обороноспособность Кубы готов. Без этого вообще, как без рук, без обороноспособности способности кубы вот и тут захарова заявила что Москва москва отвергает обвинение в атаках намерных жителей сирии турция за сутки нейтрализовала 55 сирийских военных, но я думаю не только сирийских, там наверное и российские были всякие эти ЧВК и прочие, их там нет и, ну, в общем, логично. Так, сейчас посмотрим какие еще новости надо рассказать немедленно. Ага. Опа. Ну, наверное, и все. Харрисон Форд назвал Трампа сукин сын. Сукиным сыном. Ну, я очень люблю Харрисона Форда. Он замечательный. У меня даже фотографии с ним есть правда он там не настоящий, а из этого из была фотография, сейчас уж нет наверное, в России остался из этого из музея Мадам Тюссо есть такая фотография Мадур обвинил США и Колумбию в теракте на севере страны да. За террористической атакой стоят правые силы под руководством Дональда Трампа и так далее. И предатель Родины Гуайдо. Предатель Родины, оказывается, представляете? Жесть, что я могу сказать. И вот интересная новость, ее нужно проанализировать. Боинг впервые с 1962 года не получил в январе заказов на самолеты. Январь тогда, когда пакет заказов формируется, у Боинга, если вы помните, было 5000 с лишним, 5700 заказов. Вот. И, И то ли все уже заказали все, что могли, да? Что произошло То есть надо еще посмотреть по Airbus Но я думаю что Airbus Такая же Ситуация Ну или подобная Удивительно Просто удивительно Так Давайте почитаем донаты Напоминаю, что вы смотрите Канал Народовластия Программа Плохие новости Так Так, так, так Оп. Сейчас Попробуем Попробуем Донаты подключить Что-то ничего не подключается Фу -фу -фу. Оп. Секунду Ага, ура Ура, ура! Напоминаю, что подписывайтесь на канал, во-первых, Народовластия, на канал в Ютубе, и также у нас есть канал в Телеграме, Телеграм-канал Народовластия. 511 это чат и народовластие новости так что подписывайтесь и туда и сюда ну если вы подпишетесь на народовластие новости вы как бы автоматически будете получать все те новости которые мы готовим Каждый день Так Валентин По усмотрению Спасибо Александр, дочки на конфетка У вас очень красивая семья Хорошая всегда впереди Спасибо Валентин Матвей Благодарю за ваш труд к Каждодневного просвещения Спасибо Спасибо Валерий СП, спасибо. Владимир, акции флешмобом должно стать. А, да-да-да, это уже вчера было. Спасибо. Спасибо. Хорошее, кстати, предложение. Так. Смотрим, что нам написали в студию на колесах или. Как просят называть в мобильную туда в студию. Алена. Должны победить, согласен. Елена Альба ПБ Спасибо. То есть смерть Путину, а следом и Бандиозерной. Мастер Ку. Опох а может поможет. Спасибо. Роман, на колеса для спасения от режима бледного фашизма. Бледный фашизм, это очень хорошо, бледный фашизм. Олег, это уже вчерашняя удача вам и нам всем. Спасибо огромное, что вы смотрите. Так. Опа. Ого, уже больше 60 тысяч подписчиков. Ну, на том канале арт-подготовка была последняя 140, если вы помните. Даже сейчас там сто 107 тысяч подписчиков на том канале. Так что это... Это не предел. И вот, может быть, у кого-то есть мысли, что делать на том канале «Артподготовка», потому что его тоже нужно развивать, люди там есть. Может быть, пишите предложения свои, потому что здесь мы делаем новости там. Может быть, что-то интересное еще удастся сделать. Так. Ну, вы подписываетесь, не глядя на то, что там 60 тысяч. Поскольку только половина из тех, кто сейчас смотрит, я уверен, что не подписано. Я это знаю. Почему? Потому что у меня есть аналитика перед глазами. Вячеслав, что можете сказать по делу сети? А мы говорили уже, когда их судили, что это мерзкая провокация, что Путин э, хочет запугать молодежь. Почему дали такие огромные сроки? Потому что это молодые люди, им он хочет показать. Молодежи, которую он боится И ненавидит, что он пойдет на все Я не удивлюсь Если вообще он их казнить будет Молодых людей, потому что для него это самое страшное То есть нас он еще понимает Понимаете, вот какого-нибудь мальца Он понимает вполне Он не понимает вот этих молодых людей Они для Для него вещь в себе, он это никогда не поймет, он не умеет компьютером пользоваться, как же он может понять, о чем они думают. Мальцева вопрос свержения путинской власти будет ли запрет нахождения в любом руководстве, руководящем в составе? На лица роста меньше старше, 50 лет в истории доказал, что власть карликом э, давать нельзя. Мне кажется, ну, это, <мывает> это... типичная дискриминация, дискриминация не может существовать в обществе, где народа власти. Народ сам изберет, кого хочет. Но он изберет, а... На один срок если он изберет какого-то э, дурака великана или дурака карлика тот то долго не продержится понимаете или дурака обычного роста главное чтобы народ мог вот в чем проблема путина то проблема Путина не в том что он там в ур патологически жадина, что он воспитывался в ужасной семье, и у, у него как бы с головой не все в порядке, что он КГБшник, а поэтому у него с душой не все, не все в порядке. Не это проблема. Проблема в том, что мы его убрать никуда не можем. Ну, был бы он 5 лет мы бы уже забыли вот представьте с 2000 -го года по 2000 был какой-то путин сейчас 2020 год мы бы уже не помнили что был какой какого роста он там был да хер узнать какой да уже и нет его и этого путина все и близко нет поэтому главный этот вопрос чтобы власть была Сменяемой. Единственный добродетель власти это ее сменяемость. Если она будет сменяемой, если люди будут избираться на один срок, а потом будут уходить, и, и, и кто же сможет э, напрячь кого-то? Не карлики, не великаны, не ни, никакие, никакой циркурой. никого не на не напряжет понимаете на канале подготовка надо рассказывать о новых видах огнестрельного оружия для мужчин в рамках Но, вот валерий вы не поверите у меня такая же мысль и была, но ну, в, в, в чем, что останавливает? Я готов был сделать огромное количество, даже вот написал в записной книжке темы оруж... <связывание> на которые я готов был бы сделать фильм. Их 27 этих тем оказалось, да. И то, наверное, я еще, это я просто где-то сидел, вот что-то ждал. И просто записывал так, да? а ну, ну здесь, если бы я был в США, это было бы, конечно, возможно, и очень было бы прекрасно это сделать. Да, то есть там, где есть, а, а, ну, где стрелковая ассоциация есть, где все для этого есть, я, в общем-то, с этой точки зрения